Итак, мужики, не знаю сколько раз пытался смонтировать видос, а комп ее берет. программу вот так сворачивает. И проект не сохраняется. Все заново, заново, заново надоело. Достал комп, снял крышку, посмотреть, все ли тут хорошо. Вот почему он перегревается и почему он сворачивает программу. Ну вот так вот, визуально, визуально, вот глядя на радиатор процессора, да, ну вроде ничего так пойдет. Возможно, причина даже в другом. Может быть, это и видюха нормальная. Но охлаждается, все замечательно. А здесь что у нас? Здесь тоже все в блоке питания замечательно. Так, ну, буду искать причину э другую. Мужики, всем привет! С вами Санек. И сегодня видосик про пласкорез. Он у меня уже такой видос есть подобного рода, кто не видел вот здесь вот вверху ссылочка переходите смотрите, там я рассказал показал, что за металл, как делал из чего делал и почему делал единственное что этот длиннее на 10 сантиметров этот ровно метр прошлый был у меня 90, но он уехал вместе с Франкенштейном Вот, а без него ну, очень неудобно и нет видоса, как я работаю с этим плоскорезом на малыше. И вот будем сейчас восполнять этот, так сказать, пробил. Вот хочу на семисильном моторе потаскать метр. Это я делаю мульчер. По крайней мере пытаюсь. Вал уже сделал. Как делал? Почему так делаю? Кому интересно, пишите в комментариях. Снимать видос про него не снимать. В принципе, осталось только сделать рамку. Поставить двигатель. Шкиф я уже вварил. Мульчер будет на цепях. Так, все. Ладно, хоррель -э Погнали ставить его на трактор. И немножечко полям бурьян. Так, плоскорезик установил. Поставил опорное колесо. Впрочем, все как и в прошлом видосе. Единственное, поставил его вот таким образом. Вот. Так что, если что, потом переверну его. Как-то так. Ладно, погнали на огород. Так, ну вот здесь вот лук был, мужики. И вот это вот херня, как она там называется, портулак, да, по-научному, он просто задолбал, вот, сейчас будем с ним бороться, все, сейчас я вот так чуть-чуть туда протяну, чтобы не потом развернуться, и от кукурузы в сторону дорожки, потому что ну, тут картошка, как раз таки мульчер для нее и хочу сделать, если получится, все, давайте сейчас камеру на штатив, и протяну немножко туда, потом развернусь с той стороны. И посмотрим, как это все дело работает. Ну, может, опорное настрою еще. И, может, талрепчики еще под настрою. В общем, как-то так. Да, мужики, короче, не нравится, как она, этот самый, работает. Вот. Сейчас пластину эту переворачиваю. Вот. И еще раз пробую. Так, друзья, перевернул пластину. Попытка номер два. Пробуем. Возможно, придется еще поднять стойки. мужики меня видно да привет посмотрим как вот этот электронный оператор будет справляться с поставленной задачей в общем сейчас добиваю вот здесь и потом разворачиваюсь с той стороны и посмотрим результат так мужики ну прополол все это дело вот оно осталось только э, граблями собрать абсолютно вместе вот даже с корнями где мелкая вообще отлично Вот березка вот эта, да срезается понятное дело Здесь вот с корнями. Осталось только выгорнуть. Вот сейчас поедем туда, там покрупнее, чуть бурянец. Опорное колесо, ну, оказалось лишним, не так уже глубоко он залазит. В отличие от прошлого видоса, там было чуть посложнее задача. Но тем не менее, вот она березка вся. Вот. И проблема та же самая, та же самая, как и в прошлом видосе. Вот, пока не перевернул, делов не было. Ну вот так чисто получилось все это дело прополоть. А еще в комментариях спрашивают, Саня, а где ты берешь а, железо для своих самоделок? Да нет, ничего проще. Чаще надо выходить на улицу и смотреть в небо. Вот так стоишь, смотришь, а тут херакс такая херня. Вот, пожалуйста запчасти бесплатные Ну вот так же и здесь абсолютно, абсолютно все. Что-то с полота, что-то вырвано вместе с корнем. Вот такая вот, мужики, трава. Пожалуйста, бреет как бритва. Вот. опорное колесо пришлось снять работает отлично даже без него даже приходится рычаг прижимать ее к земле чтобы она работала так как надо вот, вообще с корнем вырвало и главное что в нет вот это самое основное вот сейчас вот эти рядка картошки, вырыть надо. Сейчас вот здесь пробегусь и с той стороны. Ну вот, мужики, быстро и чисто. Ну, какая-то мелочевочка осталась, листики. Ну, завянут, да и все. А так, по большому счету, вот она, трава вся здесь. И пропусков нет. Как-то так. Ладно, всем пока. 7 сил хватает за глаза, приходится аж задавливать. Ну так настроено, пускай будет так. Главное, что не руками, а техника должна помогать. Все, с вами был Санек, вон еще одна плантация, я думаю, скоро увидимся.